Итак, делаем вдох глубокий, выдох, друзья. И я напоминаю, что сегодня у нас 6 января 2022 год наступил. Долгожданный 2022 и, конечно же, долгожданный эфир со Светланой как всегда по четвергам для вас. Друзья, ну и в канун нашего рождественского а, такого сочельника, как говорят, рождественской ночи, а, я думаю, это тоже будет знаменательно провести такой эфир. У нас со Светланой всегда какие-то праздники попадают, да, Светочка? Привет! Да, как-то да, так получилось. Вот, мы тебя приветствуем, соскучились, целый год уже тебя не видели, не слышали. И хотелось бы, хотелось бы уточниться, какие у тебя есть вопросы в течение накопленного этого времени, практически года, что у тебя есть из таких срочных ответов. Мы готовы тебя послушать. Да, ребят, я хотела бы зачитать вопросы, я их сегодня подготовила, потому что ну, достаточно много их приходит, чтобы каждому не отвечать, на эфире, наверное, будет удобнее. Первый вопрос. Когда будет 40-дневный марафон по переходу в автономию? Ребят, чтобы был вообще вот этот марафон 40-дневный, мне нужно понимать, насколько люди вообще готовы. Потому что сейчас мы же не просто так сейчас взялись за марафоны. Марафон детокс, ретрит. Это именно для того, чтобы посмотреть, насколько люди вообще готовы, насколько готовы они переходить, насколько готовы они менять свой образ жизни. И именно эти э, марафоны и ретриты – это как, как такой показатель, наверное, в первую очередь для вас, насколько вы готовы поменять свой образ жизни. И когда мы с вами э, когда мы с вами встречаемся на детокс-марафоне, либо на ретрите, конечно, там уже есть понимание, какой подход, есть понимание, когда его сделать, есть понимание, сколько человек действительно готово, кто говорит просто, что я – да. Потому что, когда я людям говорю, ну, давайте сначала познакомимся, сначала приедете на детокс, либо на ретрит, потому что они, конечно, по стоимости совсем минимальные по сравнению с тем, что, скорее всего, будет именно на, на переходе. Вот. Но, наверное процентов 70 мне отвечают что не не не я готов я сразу я пойду туда мне типа такие не нужны я уже все прошел мне это уже не интересно uh, ребят но ну это очень важный момент действительно и чтобы понять насколько вы готовы uh, нужно наверное в первую очередь пообщаться потому что это достаточно um, серьезный шаг и если я буду проводить этот марафон этот ритм рит 40 дневный то мне его хочется не просто провести, мне хочется именно результата, результата э, того, к которому вы идете. И это очень важно и для меня тоже. Вот. Это первый вопрос. Привет, Олеся. Да, вы знаете еще, э, Светочка, действительно, mm -hmm. многие хотят узнать, как переходить на прану и так далее, но тем не менее, почему-то даже на трехдневные, на двухдневные э, паузы, Заходит с мяса, тогда о чем мы говорим, и надолго ли, хватит вас и все остальное. Второй вопрос. Цена ретрита по переходу в автономию и где будет проходить? Проходить он будет, скорее всего, либо в Сочи, либо в Абхазии. Мы посмотрим, как раз у нас сейчас будет... Детокс-марафон в Сочи, мы там посмотрим, что там за отель будет, насколько, насколько он нам будет подходить. И ретрит достаточно глубокий, который у нас будет в марте, он будет проходить в Абхазии. Вот. И мы подберем именно тот отель, который будет соответствовать той атмосфере, которую мы хотим создать. И там он и будет. Ну, и цена, ребят, цена будет, конечно же, это будет та цена, которую вы готовы дать наверное, в, в свою новую жизнь. То есть это, конечно же, это не будет 30 либо 50 тысяч. Это будет гораздо, наверное, ощутимее, чтобы вы понимали, что это такое, что это не просто поиграться, получится, не получится, а это именно осознанный серьезный шаг будет. Это то, что касается второго вопроса. Да, Рим, что-то добавить хочешь? Да, относительно того, что сейчас будет у нас другой отель, новый отель, полностью территория будет принадлежать только нашему вот этому йога-центру, который мы полностью арендуем, Но ну, и… Илья пишет. И, само собой, это будет действительно уже баня, уже баня на дровах. В общем, это вообще оригинальная такая баня будет русская. Вот. И много-много всего интересного. И номера одна, одноместные и двухместные, друзья. Это так, это я. Забегай вперед. Спасибо. Да. Следующий вопрос. Вы психолог дипломированный? А, да, дипломированный психолог и психоаналитик. У меня все дипломы, ну, не все, а именно касаемо этой темы, дипломы выложены а, в Инстаграме, в таплинке. Можете посмотреть, можете проверить по номерам. Пожалуйста, это все делается элементарно. Эти все сведения есть на официальных сайтах, насколько я знаю. Либо, ну, это проверяется все очень просто, поэтому, пожалуйста, да. А, чит... Четвертый вопрос. Как набрать массу на малоедении? Ребят, на малоедении набрать массу крайне тяжело, потому что у вас постоянно запускается процесс пищеварения, и у вас постоянно идет дефицит колоража. Поэтому на малоедении вы можете, ну, в лучшем случае, сохранить, наверное, те параметры, которые есть у вас на данный момент, но набрать массу вы можете либо на автономии, либо, наверное, на сыроедении, на, на малоедении вы можете ее прокачать, не набрать, а прокачать и сделать более, более рельефной, более красивой, более совершенной. Я бы так ответила. Вопрос, как попасть в клуб? В закрытый клуб попасть очень просто, и есть прям пошаговая инструкция тоже, в Инстаграме, в шапке профиля есть таплинк, он светится с синенькими буковками, и там просто кликаете на него, и получается, что вы заходите в этот таплинк, там вся информация про детокс-марафон, про марафоны, про консультации, про закрытый клуб, про оплату, там полностью-полностью вся информация. Пожалуйста, ребят, заходите, смотрите, вся информация открыта, она, мы ее не скрываем. И шестой вопрос, еще один зачитаю. Чем отличаются ваши марафоны от марафонов и э, выездных ретритов? А, клуб. Клуб – это то место, где мы обсуждаем такие более интимные вопросы, которые мы не можем открыть в прямых эфирах, потому что смотрят разные контингент людей, не всегда достаточно подготовленные. Клуб – это для тех людей, у которых по разным причинам нет возможности либо попасть на онлайн-марафон, либо на выездной марафон или ретрит. Поэтому там стараемся дать максимум информации, она, возможно, без проработки индивидуальной, но, тем не менее, достаточно много там информации, по которой вы можете самостоятельно выйти даже в автономию, вот. И там абонентская плата, она совсем маленькая такая, ну, под, подъемная для каждого в наше время. Чем отличается онлайн-марафоны? Онлайн-марафоны а, приходит маленькой группой а, для тех людей, которые по каким-либо причинам не может а, позволить себе выездной ретрит, либо выездной марафон. А, кто-то за рубежом, кто-то там с, с маленькими детьми, абсолютно разные у всех какие-то свои есть затруднения, чтобы приехать лично, вот, поэтому там мы проводим вот такие, это я провожу такие марафоны, которые идут у нас индивидуальные проработки э, с каждым человеком, вот, выездные, выездные марафоны, это мы 24 часа с вами, мы общаемся непосредственно, вы, помимо того, что вы, э, мы чувствуем ваши эмоции, вы находитесь в нашем поле. Это крайне важно. И когда э, вот в этом ретрите нам ребята давали обратную связь, не только на камеру, естественно, но и при личном общении, они, конечно же, все как один сказали, что э, личное общение – это ни с чем не сравнимое, потому что, во-первых, ощущения абсолютно другие, видение каждого человека и слышание той информации, которую… Мы хотим донести, она усваивается, конечно, гораздо лучше, и это абсолютно другая информация, абсолютно другая другая ценность и другой, получается, вы добиваетесь других целей, вы получаете максимум того, что мы можем вам дать. То есть вы уезжаете оттуда наполненным и даже в некоторых случаях переполненным. Вот. Что касаемо ретрита, то ретрит – это уже глубокая проработка, когда мы вас полностью выворачиваем, и вы уже, вы уже не можете стать прежним человеком. Это уже когда ваш идет осознанный выбор, что вы готовы поменять полностью свою жизнь, вы готовы поменять себя полностью, вы готовы встретиться с собой истинным, с собой настоящим, и когда вы готовы уже перейти в другую, в другую реальность, в другую плотность этого мира. Вот. Ну, пока я с вопросами наверное, закончу. Римочка, если есть что, дополнить? Дополнить всегда есть что, друзья. Здесь самое главное понимать, какой формат вам подходит действительно, как вы хотите. Если сейчас нет какой-то возможности относительно времени либо финансов, то, поверьте, сейчас такие волшебные дни начались, что как только вы сформулируете свое, свое, свой запрос, свое намерение, свое желание, вот, все сбывается, именно под все находится и время высвобождается, находятся финансы приходят, самое главное потом, как говорится, не изменить своему намерению, потому что когда э, это приходит э, в свободное время, либо еще что-то, да, то человек забывает и начинает уже бежать уже в другую сторону абсолютно, то есть не забывайте от что вы что просите, поэтому самое лучшее это ручка и тетрадь, записывайте все свои желания. Напишите. Сейчас вот у нас мы пошли со Светой, тут от моей хорошей <как> знакомой, от моей подруги, некоторый такой мастер-класс, 150 желаний напишите. И мы потихонечку с вами на этих вот встречах, я буду вас подводить к тому, что делать дальше. Пока ваша задача, за неделю напишите 150 желаний, окей? Okay? <как> Одно из них приехать к нам. <как> Хорошо. Дальше. Сегодня... Сегодня, друзья, я буду улетать, и поэтому очень сильно прошу, чтобы вы активно задавали Светлане вопросы, потому что мы хотим сжать этот эфир хотя бы до получаса, чтобы можно было еще успеть собраться и, соответственно, все успеть. Я тогда зачитаю вопрос с Ютуба. Это Рим к тебе относится. Про гвозди. Какой шаг нужно использовать для начинающих? Знаете, нет такого, чтобы для начинающих какие-то особые гвозди. Просто есть и разные цели, разные назначения гвоздей. Понимаете? Я могу сказать следующее: гвозди садху это для терпения. Потому что вот вчера, может быть, меня сейчас смотрит молодая пара, ребята, которые у меня занимаются. Я в санатории преподаю йогу. И вчера они принесли свои гвозди, попросили меня прийти пораньше. Мы встретились раньше, и вы знаете. Я на многих гвоздях стояла, но я стала на эти гвозди, но там просто э -э, вообще вот нет слов. И э, на самом деле вот, парень вот рассказывает, он рассказывает, как он на них становится, он просто перетерпевает, как бы да, он просто переперепере -пере -пере, это насилие воли просто на таком терпела идет. И мои гвозди, наши гвозди, они знаете такие подвижненькие. Вот. У меня шаг 11,5 миллиметров лично на моих гвоздях, вот. и они невысокие и не, не толстые. Я Кому надо, пишите мне в личку, пришлите, я пришлю вам характеристики просто этих гвоздей, вы будете смотреть примерные э, гвозди на различных, э, скажем, э, маркетах, плей-маркетах. Но э, в любом случае, э, как сказать, очень важен подход, потому что вот гвозди гвоздями, но в любом случае, если а, задать намерение, я стала просто со своих гвоздей перешла, стала вот на эти гвозди. А нужно же, как всегда, как мы готовим, мы под, под это проводим целую церемонию, потому что очень важно намерение, очень важно понимать, как работает, вот и как ваши импульсы работают, как работает то, что а, говорит ум вам. Понимаете, то есть мы ведем определенные этапы понимания через мозг, и потом вы уже управляете своим умом, потому что надо сначала понимать, идет некая лекция, подготовка и так далее. Поэтому вот если я ответила, то надеюсь, что вам, вас это успокоит и устроит. Да, я хочу сказать, что я начинала со своих гвоздей, у меня шаг 10 миллиметров, вот, Рима тоже на них стояла, тоже динамические, анатомические. Наверное, это все-таки от внутреннего состояния зависит более 70%. Да, и каждый раз, каждый раз, даже вот вы будете становиться через пару дней, тройку дней снова на гвозди, каждый раз, вы не думаете, что есть привыкание, каждый раз идет как раз-таки этот сигнал, идет реакция, идет, конечно же, болевое ощущение, вопрос в том, что кто нами рулит, ум рулит вами или вы можете управлять умом. И из того, что перед тем, как стоять на гвоздях, мы рассказываем, я рассказываю в том числе, как мы устроены, сколько у нас уровней существования. И тогда вы понимаете, что мы есть не только тело, которое едим или наоборот не едим, да, которым проживаем какие-то моменты. И когда начинается понимание, что есть несколько составляющих уровней существования, тогда есть спокойствие на то, что да, это боль, это всего лишь ощущение, вот, но у вас есть намерение, и вот буквально через 2, иногда три минуты, в основном через три минуты наверняка у всех вас, у людей, которые практикуют, приходит вообще в совершенно другое состояние, совершенно другое состояние. Я говорю это раскрытие сердца, друзья. Думаю, достаточно, иначе про гвозди можно говорить долго. Так, я, Светочка, расскажите про свои ощущения после 9 месяцев автономии Но я эти ощущения, наверное, достаточно долго и много рассказываю Практически всегда Ощущения каждый день, каждый день они новые Каждый день воспринимается Он воспринимается по-иному, открываются по-иному все краски все запахи, все звуки, все ощущения и восприятие людей, оно с каждым разом с каждым разом другое, иное. И все, конечно же, идет из состояния любви. Это очень долго можно рассказывать, нам не хватит сегодняшнего эфира, а сегодня мы сделаем покороче, потому что время улетать нужно, поэтому такой быстренький эфир. В вашем поле э, или местности у людей поменялась судьба в лучшую сторону? Но я уже, наверное, отвечала на этот вопрос. Мне кажется, самый большой критерий, это, наверное, когда люди приносят свои анализы э, с твич, с рака, э, и когда у них идут значительные улучшения, наверное, это самый большой показатель. Ну, для меня, по крайней мере, на данный момент это так. Может быть, Рима что-то дополнит, она сейчас в моем поле очень часто, практически все время. Да, на самом деле люди, у меня также есть и, и моя подруга, которая у Светочки как раз-таки со Светой общается, вот, консультируется. И я на самом деле вижу, насколько она всегда ждет этих встреч со Светланой как праздника, потому что столько вдохновения она получает, у нее просто такие проработки она вспомнила те вещи о которых она скажем обычно наша память там где больно она всегда забывает и в общем такая функциональность памяти она действительно может забывать там где больно и вы знаете я смотрю и вот вот что там у нас Михаил да, из Португалии, который сейчас действительно выдержал 21 день и скоро уже 9 числа будет заходить на чистые дни, мы ждем этого момента. И также моя Мариночка, вот, которая о которой я говорю с вот, таким диагнозом неожиданным, страшным, вы знаете, я вообще надеюсь, что она не пойдет на химию. Я надеюсь, что у нее сейчас что-то изменится, и пока будет середина января, возможно, будет все по-другому. И она, скажем, обойдется тем, что она сама сформулирует себя здорово, сформулирует, сгенерирует и создаст себя здоровую, новую понимаете, без каких-либо вот этих страхов, которые действительно а, есть, и я вот из-за этого образуется вся различная, всякие недуги и опухоли, вот, да, я больше всегда, я больше в поле нахожусь сейчас Светланой. мы вообще планируем как-то начать уже жить в одном городе, еще не знаю в каком, спрашивают, куда я лечу, ребят, я лечу в Москву, на встречу Рождества со своими сыновьями, хочу, чтобы это была традиция добрая, Рождество в Москве, вот, и, в общем-то, собственно, все что, все, что делается, я думаю, каждому из нас будет идти на пользу, и вы сами можете, вот мы сегодня еще тоже проводили медитацию, где мы ушли в будущее, сформировали именно это будущее, и отсюда уже с этим будущим работали. Представляете, это то, как раз, чему я научилась у Светланы. Так что, друзья, будет очень интересно. Света всегда проводит очень интересные свои встречи во время вот наших вот ретритов, детоксов. И всегда волшебные такие моменты, где мы еще и прорисуем. Да, Фредрик, спрашивает. Фредрик спрашивает, сколько стоит ретрит в Сочи? А в Сочи у нас детокс-марафон, который вот будет 14 февраля. До 10 февраля оплата у нас 27 тысяч, она как бы со скидкой идет. А после 10 она уже будет 34. Но туда входит проживание в таком достаточно комфортном отеле, закрытая территория, туда входит питание а, веганское. И ну, туда очень много всего входит, поэтому вот решили сделать такую минимальную цену по в отношении других ретритов мы решили сделать, чтобы у нас была одна из самых низких стоимостей. потому что хочется побольше вас узнать, побольше, чтобы вы нас узнали, как, как, чтобы вы нас узнали, чтобы вы нас прочувствовали и чтобы побольше нам хочется сейчас результатов, именно ваших результатов, наших результатов, ну что ваши результаты, это конечно же наши результаты. так я, через, я через, недели, через, через неделю, через две срываюсь. Это вы не срываетесь, у вас вообще неправильный подход, это вы не срываетесь, вы заходите обратно в то состояние, в котором можно проработать те моменты, которые вы не можете проработать на сухих днях. Приходите на марафон онлайн, приезжайте на марафоны, на, на ретриты вживую, и мы с вами проработаем эти моменты, потому что у нас с первого ретрита несколько человек вышли только недавно, с сухих дней. Даже такое у нас бывает. И мы скоро соберем от наших участников новые осознания и думаем, что разместим это, конечно же, на Ютубе. И также здесь поделимся на самом деле. Вот, Светуль, меня спросили, может быть, я в Москву возьму гвозди и так далее. Ребят всегда брала гвозди в ручной кладе и так далее. В данный момент лечу с билетом в один конец и с перспективой того, что в Москве буду буквально три дня. Вот Очень, очень плотный график. И думаю, что брать гвозди и по поводу встречи прям-таки вот формат этот не продумывала. И уже весь полный. Вот. -time. Полный график, простите, <laughs> в этот раз, если только потом, либо задержусь, то я дам знать, но гвозди я точно не буду брать, если я вдруг остаюсь, то я найду гвозди в Москве, подобные у моих коллег. Uh -huh. Спасибо большое, Жанна написала, по-моему. Uh -huh. uh -huh. Пишите, я, Римочка, не вижу, есть ли вопросы в зуме у меня настроены на... А я, я посмотрю сейчас, мне а. так удобно. Да, да, это есть, пожалуйста, нажав, мне, пожалуйста, в этом... Так, хорошо, так, задержись на денек. С удовольствием, ну, до 11, пока план до 11 числа, но... Это будет седьмое, восьмое, девятое, ну, четвертый день, десятый. Давайте спишемся, будет видно, по крайней мере, седьмое, восьмое очень плотно, а там дальше посмотрим, хорошо? Угу. Ну что ж, друзья, время как раз мы хорошо, так очень активненько общаемся. Время, по моим, по моим часам, 26 минут. И если есть вопросы, то прям задавайте, включайтесь в Zoom, вот, либо на канале YouTube, пишите скорее. И мы будем завершать, потому что действительно сейчас в одну единицу времени столько можно успеть. И хочется, хочется действительно быть в потоке и наслаждаться жизнью. Да? Как Света mm -hmm. сказала, если ты не живешь жизнь, то жизнь проживет тебя, да, или как скажи. Да, да, да. А Михаил будет в следующий четверг. Нет, Михаила, здесь в следующий четверг не будет. Михаил будет пока начинать свою карьеру автонома, пока будет в клубе. И если, если ему понравится делиться своим опытом именно в таком формате, то я думаю, что он будет и на своей страничке, мы ее потом покажем. И совместно, конечно же, мы выйдем обязательно в эфир уже в открытом доступе, кого нет в клубе. А так в клубе он будет да, с 9 числа. Ну, практически каждый день мы будем с ним э, будет каждый день выходить в эфир будет рассказывать но я думаю что будет в эфир выходить с ежедневными своими э, начинаниями не только он но пока я не буду это озвучивать а потом увидите сами но это пока будет только в клубе ребят это на общий доступ пока мы не выносим в клубе это будет я кажется не догадываюсь но промочу отлично да. очень хорошо Замечательно, друзья, я вижу благодарности, передаю все благодарности Светлане, Светочка, тебе все благодарности. Всех еще раз поздравляем с наступающим Рождеством, друзья. Я думаю, что самое время действительно благодарить в первую очередь, благодарить за все моменты, которые у вас есть. Хотя бы пять благодарностей научитесь проявлять каждый день чтобы больше замечать, замечать жизнь, это быть замечательными людьми. И действительно, в Рождество все случается, все сбывается, поэтому пишите, пишите, как я вас попросила, как я вам говорю, пишите 150 желаний. На следующем эфире я скажу, что будем с ними делать. Угу. Пишите «Я хочу», «Я хочу» и дальше. Снова предложение «Я хочу» и «Что хочу». Подробненько, сколько вешать в граммах, когда и так далее. Хорошо? Светочка, огромное тебе спасибо, благодарим тебя за то, что ты постоянно уделяешь время, спасибо огромное Автополстару за то, что он нас всегда радушно принимает. Да, благодарю. благодарю вас огромно, благодарю, конечно, Автополстар, благодарю тебя, конечно же, Римочка. Ребят, я вас э, тоже очень благодарю, мне очень приятно, что вы приходите на эфиры, очень приятно отвечать на ваши вопросы. Спасибо вам большое. И с Рождеством! С Рождеством! Любим-любим вас тоже. Ребят, там в школе автономии напишите, кто писал, Жанночка и так далее. Не знаю, что и как, как получится. У меня там еще кое-какие личные дела. Вот, Но в любом случае давайте напишите, чтобы вы знали. И всякое бывает, как говорится, когда потоки, все может быть. Все обнимаю. Пока. Буду собираться. Через полчаса выезжаю. Пока. Всем целую.